Сегодня мы поклонкуем 17 августа. Пришли с ночевкой с детьми. Ну, дети хотят еще побыть. Еще два-три ночи остаться, мы ну, не знаем. Еды я взял только на два дня. Макароны, тушенку, сосиски, сардельки. Дети не постятся. Так, вон они в палатке, той в дальней. Такая здесь обстановка. Они Поели, половили рыбу, ничего не поймали и легли в палатку. Спарные мешки одели, наслаждаются жизнью. Я им чай грею. Не хотят попить в палатке чаю. Ну, почему бы и не, пускай пьют. Чего в этом страшного нет. Погода сегодня теплая. Немножко ветреная, но зато теплая и без осадков мы сюда где-то 6 километров ну ничего дети у них были рюкзаки на рюкзаках только спальные мешки их ну и одежда красная мало ли ну, что дошли ножка конечно им было тяжело но пришли очень сопрадовались обстановки побегали попрыгали покушали половину рыбу ну, пришли где-то час где-то час уже 6 часов вечера они залезли в палатку не хотят вылазить играют в мешках лежат, там не спят, раздаются их. крики, грибов нет, рыба не ловится. Там Не только я, а то еще женщина с нами шла, она, она как бы, не как я, рыбак-любитель, она намного чаще, намного больше на рыбалке была. У нее тоже ничего не, ничего не клюнул. Тарас, там же здесь 4. Комжик, довольно хороших размеров. верандочка, как это назвать, чтобы когда дождик сидит может был спокойно у костра и на нас не капал дождик. Ну, такие у нас сегодня. Такой у нас сегодня поход интересный с детьми. Первая у них ночевка в лесу, очень довольны, хоть и шли долго и далеко. Ходить не хотят, хотя еще тут ночи и завтра почти целый день. так, утром случилось где-то 7 утра ну, сейчас 11 2, Да Мы готовим макароны с тушенкой Так как дети сказали, что будет еще одну ночевать, придется экономить еду Поэтому, все сардельки отложили, да, лучше хрена до завтра, даже доширак до завтра Потому что будем еще день здесь ночевать Вот такой вот здесь красивый ну, из палатки мы не очень сделали просто открывается вот, на, ведь на костер не как обычно на озеро куда-нибудь там в горы Мак макароны сварились лишь плодничка выкипит и борошок тушен кстати хорошая тушенка Мак покупал ее в спаре там со скидкой пока не побольше делается да. будет еще не один еще может на пару суток ну и как всегда вот промокли хорошо я догадался взять все, все запасное запасную одежду какие хроники нашего похода мы здесь второй день Дня и стекло вот такой красоте мы пожили три дня и придется возвращаться цивилизации как бы того не хотелось ночью кричали какие-то ночные птицы громко немножко пугали и все бегаю рядом погода сегодня жаркая надеюсь зайдем нам идти где-то 4 часа, чуть больше 4 часов домой. вот такой лес интересный. Он как... и как Тудра, леса Тудра. Больше контайгу похож. Реально. Кстой. Деревья высокие. немножко такой красоты покажу все через два часа мы выдвинемся к сожалению и да закончилось так можно было бы еще побыть Планировали на два дня но Соты на третий нам еды привезли, не ходил. Больше никто не придет уже будни. Я вот, вот норки Лимингов. там.